И еще одно очень крайне важное упражнение, которое помогает понять глобальный вектор движения, это делать некий ритуал, который пробудит в вас энергию э, знания, чего вы хотите. Объясняю. То есть, смотрите, есть такое понятие, как архетипические энергии. И зачастую нам для достижения какой-то цели не хватает какой-то энергии, какой-то связи с какой-то вот некой энергии, которая вот наделит нас этим качеством. Там это может быть любовь, это может быть нежность. Может быть вы знаете архетипы там поем, или еще кому-то. То есть там архетип шута, крестьянина, царя, творца, мага, там купца и прочего. То есть каждый архетип обладает каким-то набором характеристик, которые подсознательно все люди воспринимают на Земле одинаково. То есть это устоявшиеся стереотипы, шаблоны некого поведения. И зачастую у нас не хватает доступа к этим шаблонам, к этим энергиям. И поэтому мы что-то делаем, либо не делаем. И вот чтобы определить глобальный вектор развития, нам не хватает энергии ясности, да? то есть некого понимания. То есть назовите некое свое слово, некую свою энергию, которая позволит вам соединить при наличии этой энергии, четко и ясно осознавать, куда вы хотите двигаться. То есть вы осознали, что нужно некий ресурс, некое качество, некая энергия, которая позволит мне это достичь. Ну то есть достичь в данном случае, достичь понимания, куда хочется прийти. И вы начинаете каким-то действием эту энергию вытанцовывать, протанцовывать в самом себе, как-то ее в себе пробуждать. Некий какой-то танец ритуальный, как э, шаманы, как э, бедуинские племена, как африканские племена. то есть Как-то начинаем активно танцевать эту энергию, знания в себе пробуждать. Это могут быть какие-то ритмичные, не неритмичные. То есть там, связь с Богом, размахивание руками, что угодно. Вы можете эту штуку пропивать. Как-то да -да, получать к ней доступ голосом. Пытаться получить к ней доступ голосом через голос. То есть пробуждается свое внутреннее состояние. И делая это упражнение вот, в течение дня как можно чаще, вы в итоге достигнете этого состояния. И в какой-то момент просто у четкая ясность. Ба, да я же хочу туда. И обычно хватает минут 15, чтобы пробудить доступ к этому состоянию. Первый раз. В последующие разы, если вы будете каждый день это делать, то в течение недели, там буквально достаточно 5-10 минут, и у вас будет доступ к этому состоянию. И так можно протанцовать любое свое состояние, любую энергию, которой нам не хватает для чего-то. Но об этом мы будем еще подробнее говорить сейчас вот в следующих модулях. А сейчас именно задание в том, чтобы пробудить в себе ту энергию, которая позволит четко и ясно знать, что же хочется достичь глобальности.